Всем привет! В предыдущем ролике мы вам рассказывали о базовых инструментах контекстной и таргетированной рекламе. В этом видео мы хотим остановиться именно на Инстаграм. Знаете ли вы, что аудитория Инстаграм в Беларуси уже составляет более 1 миллиона пользователей? Инстаграм одна из самых быстрорастущих социальных сетей. Ее постоянное обновление радует нас. Их нужно использовать при продвижении. Но дело в том, что сегодня мы расскажем вам именно о базовых инструментах Инстаграма. Карусель. Этот инструмент позволяет показывать до 10 изображений сразу. Реклама в Stories Это изображение или видео, которое пользователи смогут увидеть между историями тех, на кого они подписаны. Реклама за лиды. Это всплывающая форма, в которую можно ввести свои данные для оформления заказа. Видеообъявление. Это видео длительностью до 1 минуты с каким-либо текстовым описанием и пометкой реклама. Или маркетинг Возврат ваших пользователей Которые так и не совершили полезное действие. Настроить рекламную кампанию в Instagram вы сможете как через само приложение, так и через рекламный аккаунт бизнес менеджер Facebook. Однако стоит отметить, что ваш функционал в Instagram в самом приложении будет крайне ограничен. В приложении урезан один из самых главных инструментов социальных сетей подбор аудитории и оптимизация рекламного бюджета. Именно поэтому мы рекомендуем вам запускать ваши рекламные кампании через Business Manager Facebook. К нему вы сможете привязать ваш профиль Instagram. Подробнее узнать о создании бизнес-менеджера Facebook вы сможете в нашем видео. Ссылка в описании. Не забывайте, что реклама в социальных сетях это постоянно меняющийся процесс. За ним нужен постоянный анализ и доработка. Не бойтесь экспериментировать. Тестируйте ваши креативы и не забывайте отслеживать эффективность ваших рекламных кампаний в Яндекс.Метрике и Google Аналитике. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Всем пока.